Привет всем, меня зовут Дмитрий, сегодня я решил снять небольшое видео о том, как я зарабатываю в сети от 100 до 200 долларов в день. Я покажу вживую все мои действия и вы сможете пронаблюдать за ними в этом небольшом видео. Для начала скажу о том, как и с помощью чего мне, как и многим другим моим знакомым, удается зарабатывать эти деньги. Я говорю сейчас о рынке Форекс. Многие из вас, наверное, слышали о нем. Кто не слышал, скажу, что Форекс – это международный валютный рынок, на котором торгуют люди с целью получения прибыли. Торгуют через интернет, не выходя из дома и не вылазя из любимого кресла. Достаточно часто люди говорят, что чтобы заработать на Форекс, надо много знать, уметь анализировать рынок, иметь какое-то специально нужное образование, я вам скажу, что все это чушь на самом деле. Существует множество достаточно успешных торговых стратегий, соблюдая правила которых можно быть постоянно в прибыли. При этом не надо заниматься шаманством, гаданием на кофейной гуще, о том, куда завтра пойдет валютная пара. Большинство из этих стратегий уже выложены на различных сайтах и форумах, посвященных рынку Форекс. Одну из таких стратегий использую я в своей повседневной торговле. Сегодня я ее покажу вам. Что нам нужно знать и уметь для того, чтобы торговать на рынке Форекс? Да, соответственно, мало что нужно. Нам нужно уже иметь открытый счет у любого брокера и торговый терминал MetaTrader 4. Торговый терминал я открыл, он перед вами. Как видите, я открыл небольшой демонстрационный счетик на 1000 долларов, на котором я покажу как раз как работает моя торговая система. В истории счета вы можете видеть... То, что на нем еще не было ни одной сделки совершено, то есть счет совершенно чистый, открыт специально, чтобы показать, как я торгую. Итак, что нам необходимо знать в терминале MetaTrader4? Ну, нам необходимо знать, что в этом окошке мы можем выбрать валютную пару, например, доллар-франк, доллар, доллар-иена, но я торгую обычно в парах евро-доллар и фунта-доллар. Также нам необходимо знать, что в этом окошке мы можем сменить временной интервал, то есть сейчас вот я использую график 5 минут, это значит, что одна свеча у нас примерно равна 5 минут, не примерно даже, а совершенно точно равна 5 минутам. Итак, что мы делаем для того, чтобы начать торговать? Для этого, чтобы уже начать прямо сейчас торговать, открываем новый ордер, как мы видим здесь у нас символ евро-доллар, это значит, что по паре евро-доллар мы сейчас будем открывать сделку. Объем сделки у нас 0.1, это значит, что в рынок мы примерно входим 100 долларами, то есть если у нас был бы объем не 0.1, а 0.1, мы входили в рынок бы 10 долларами, но для 1000 долларов объем сделки 0.1 самое то. Стоп-лосс и тейк-профит пока что не ставим, о них я скажу чуть позже. Комментарии не нужны, тип немедленное исполнение, у нас будет такой тип всегда. Что мы делаем дальше? Мы открываем сделку либо sell, либо buy. Sell – это сделка на продажу, мы, когда открываем сделку на Sell, предполагаем то, что пара пойдет вниз. Открывая сделку на покупку, предполагаем то, что пара пойдет вверх. Как я уже сказал выше, мне абсолютно без разницы, куда пойдет пара – вверх, вниз, это куда ей угодно. Я все равно зарабатываю на том, что пара именно движется, что она куда-то пойдет. Как я это делаю, я сейчас вам объясню. Я открываю сделки абсолютно на бум, от балды. То есть sell by, sell by, мне абсолютно без разницы, куда пойдет пара. Например, я открываю сделку на sell. Открыли мы сделку на sell. Так, вот у нас открытые сделки по цене 1, 3, 4, 15. Теперь выставляем стоп loss и take profit uh, на уровнях стоп loss 40 пунктов от цены открытия, а take profit на уровне 10 пунктов от цены открытия. Мы открыли сделку на sell, то есть если 15 Сейчас 34.15, если цена пойдет в нашем направлении 10 пунктов, то цена станет 34.05, сделка закроется с прибылью. Прибыль составит 10 долларов. Если, соответственно, цена пойдет не в нашу пользу, то э, сделка закроется автоматом с убытком, убыток будет равен 40 пунктов или 40 долларов. Я эти параметры выставил в значениях стоп Loss и Take Profit. Take Profit – это цена, по которой мы забираем прибыль, Стоп Loss – цена, по которой мы забираем убыток. Это приказы. Я сейчас отошлю своему брокеру, он всегда их исполняет, он не имеет права их не исполнить. Больше чем 40 пунктов мы в данной сделке не потеряем и больше чем 10 пунктов мы в данной сделке не заработаем. Итак, нажимаю кнопку, изменяю ордера. Отлично, ордера открыты. Что мы делаем дальше? Мы открываем валютную пару фунта-доллар и по ней открываем противоположную позицию. То есть, если у нас здесь была сделка на sell, то по фунту доллару мы открываем сделку таким же лотом, но на бай. При этом стоп лосс и take profit уровни эти мы также выставляем на уровне 40 пунктов от текущей цены. Стоп лосс и 10 пунктов от текущей цены take profit. Так, текущая цена 91, то есть здесь у нас будет цена 51, здесь будет цена. 801. Отлично. Сделки открыты. Теперь остается только ждать их исполнения. Когда наши ордера, когда цена дойдет до наших ордеров и сделки закроются. Я не буду вас утомлять этим ожиданием, когда все это произойдет. Сейчас я поставлю видео на паузу, когда сделки закроются, я вновь включу запись. Итак, прошло примерно 2 часа с того момента, как мы открыли позиции. Как вы видите, обе позиции у нас закрыты, каждая дала прибыль по 10 долларов, всего наш счет пополнился на 20 долларов. А что мы делаем дальше? Ну, как я, как я думаю, вы уже догадались, мы также опять открываем позиции хаотичность на sell-buy, открываем по каждой паре и продолжаем торговать, но сейчас я хотел бы сказать несколько слов о том, почему этот метод работает. И почему он будет работать всегда, каждый день, каждый год, каждый десятилетие? Потому что э, так устроен рынок Форекс. Как вы видите, пары они не ходят э, строго вверх, строго вниз. Э, валютная пара постоянно колеблется. Вы можете посмотреть, она не ходит э, исключительно ровно. Вот, вот бывают такие конечно, моменты, что она прошла резко вниз, но она всегда обычно делает небольшой откат и идет вверх потом. Вверх, вниз, вверх, вниз. Это принцип рынка. Волновой принцип рынка. Рынок постоянно движется волнами, вверх-вниз, вверх, вниз. И когда мы с вами выставляем, точнее я выставляю, тейк профита на уровень 10 пунктов, вероятность того, что его зацепит, ну просто огромная. То есть вероятность срабатывания стоп-лосса при торговле с данной стратегией, она просто ну, ничтожно мала. То есть в 95% случаев я получаю прибыль, торгую по этой торговой системе и получаю ее изо дня в день, каждый день. Также хочу еще заметить одну, один секрет, в чем секрет этой тактики, еще один. Я использую две пары евро-доллар и фунта доллар Вы можете видеть, если евро-доллар идет вниз, то фунта доллар также идет вниз. Если евро-доллар идет вверх, то фунта доллар идет вверх. Эти пары движутся синхронно, то есть, если я открываю одну позицию в одном направлении по одной паре, а другую позицию в направлении на другой паре, то автоматически если, смотрите, я, например, по этой паре получил минус, да, здесь вот получил стоп-лосс стоп сработал и я получил 40 долларов убытка, то по евро-доллару у меня была противоположная позиция, соответственно, я получил бы 10 долларов прибыли. Таким образом, суммарная суммарно, был бы у меня в одной сделке всего 30 долларов. Таким образом, в одной сделке я не могу потерять, никогда не терял и не потеряю больше 30 долларов. Я теряю по одной позиции 40 долларов, бывает такое, да, что я теряю, но вторая позиция компенсирует всегда мне мои потери 10 долларами. Когда я теряю 40 долларов в одной сделке, я уже разработал специальную методику, что я делаю в этом случае. Я уже сказал раньше, что 95% сделок прибыльные. Соответственно, если я получил убыточную сделку, я буду точно знать, что уж следующая будет наверняка прибыльная. Раз я в этом точно уверен, я могу себе позволить увеличить лот. Я увеличиваю лот всегда в два раза. То есть, если у меня изначальный лот стоит 0.1, я оставлю 0.2 на вторую позицию. Соответственно, в следующей позиции я уже получу не 10 долларов прибыли, а 20 долларов прибыли плюс 10 долларов прибыли с другой позиции. Таким образом, если в предыдущей сделке мы получили 30 долларов убытка суммарно, то в этой, в следующей сделке мы получаем 30 долларов прибыли суммарно. Правда, конечно, бывало у меня такое, что я ловил два лося, как говорят трейдеры профессиональные, два убытка подряд. Таким образом, я получал убыток равный 120 долларам. В этом случае я ставил на третьей позиции, на третьей сделке уже лот 04, тейк профит, стоп-лосс оставался таким же. Когда я выставляю лот большего размера, я получаю больше денег. Вот здесь уже всегда у меня постоянно срабатывал take profit. Я получал на 120 долларов убытка в предыдущих сделках, а 50 долларов прибыли в третьей сделке. До четвертой сделки убыточной я никогда не доходил, у меня такого не бывало. Но и на всякий случай держу эту табличку при себе. Не знаю, может быть, когда-нибудь она мне понадобится. Но чаще, чем три убыточные сделки подряд, у меня ни разу не было. Соответственно, вот так вот я зарабатываю постоянно на форексе, зарабатываю каждый день от 100 до 200 долларов в месяц. Итак, что мы делаем дальше? Мы, как вы уже поняли, суть тактики я рассказал. Мы открываем опять сделку на сел или на бай. Мне абсолютно без разницы, куда мы открываем сделку. Давайте откроем на сел опять. Так, на, опять на сел по фунту смотрю. Хорошо. Открыли сделку. Ставим стоп лосс, тейк профит. Тут, я думаю, уже все понятно. Стоп лосс опять также на уровне 40 пунктов и тейк профит на уровне 10 пунктов. По евро ставим buy, buy Противоположную позицию открываем. Ставим стоп loss, и take-profit. Изменяем. И опять также ждем, когда сработают наши ордера. Я опять также отключусь, пока пары ходят вверх-вниз подожду, пока сработают ордера, и когда они сработают, я включу опять данное видео. Прошло еще примерно 3 часа, и обе сделки также закрылись плюс. Вот на ваших глазах можно сказать, я заработал 39 долларов на своем небольшом таком счетике. Хочется сказать, что ночью пары движутся гораздо медленнее, днем это этот процесс происходит весь быстрее, закрытие сделок, днем можно... Позиции держать по 30 минут, по часу они гораздо шустрее закрываются, и так вот можно набирать по 100-200 долларов в день. Особо не напрягаясь, как видите, открывая позиции на бум, не занимаясь шаманством и еще какими-то там предсказаниями. Суть стратегии моей, думаю, ясна. Если у вас будут какие-то интересные комментарии пожелания, пишите на блог в комментариях. Если у вас будет идеи по доработке моей стратегии, всегда буду рад выслушать. На этом все. Спасибо за внимание.